Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас обзор с Алиэкспресс. Я вот сейчас вот покажу у меня 5 посылочек. У меня их больше, девчонки. Но я вот эти вот тематически собрала в одну тему, вот, в сумке, да, потому что эта тема актуальна. У нас на носу лето и сумочки летние сейчас актуальны вот поэтому спешу поделиться с вами покупками своими скажу сразу покупки меня впечатлили в хорошем смысле я просто сейчас вот вам оставила да как бы в упаковках сейчас я их за кадром буду распечатывать чтобы вам не шуршать и показывать что же я купила вот довольна я в этот раз у меня был эффект вау правда вот, вот э, не кривя душой вам говорю что мне очень понравился вот этот вот мой шопинг в Алиэкспресс. вот поэтому быстренько спешу делиться поделиться с вами вот такая вот пряжа девчонки с люриксом она такая классно вы даже себе не представляете вот не, не такая она толстая, вот я пытаюсь сейчас открою здесь 500 граммов вы знаете, что они не любят много писать сейчас я пытаюсь найти, что меня порадовало во всех посылках, не знаю как в какой стране, но вот в Чехии по всей вероятности у них где-то есть склад. Вот. Опознавательных знаков, понятно, де, дело здесь. Прям прям нет. Вот. И сколько это стоит? Вот у меня здесь в кронах. 102 кроны. А почему у меня всего написано 327? Наверное, была какая-то скидка. Вот я сейчас смотрю, в отправленных. Значит, не знаю, как будет на тот момент, когда я добавлю видео, но получается в районе 15 долларов. Вот это вот полкилограмма, девчонки. И я считаю, ну, это понятное дело. Я думаю, Хотя, вы знаете, я вот смотрю, она мягенькая, тоненькая. Возможно, она и на какие-то летние изделия. Возможно, что-то я и свяжу. Я попробую образцы, конечно, связать следите за шорцами, я попробую, смотрите, какая она, попробую связать образец и попробовать, вы знаете, довольно приятная, мягкая, вот, не вызывает у меня такого сумочного эффекта, может, я что-то и соображу, и цвет мне безумно нравится, вот, там, цена, ну, предполагаю, что 15 долларов, девчонки. Посмотрим, что выдаст нам Алиэкспресс в момент моего добавления этого видео. Вот. Далее, следующая покупка. Вот, вот здесь вот уже видно, здесь 230 грамм. Если я вот рассматривала сумки, вот как сейчас модные мини-мини такие версии, малюпусенькие, и в HDM есть такая сеточка, авусечка маленькая, такая симпатичная, прикольная, вот я ее хотела сделать. И вот как раз эти 230 грамм, я думаю, с головой хватит, и стоят они где-то 4 доллара. Это тоже приблизительно. Я вот смотрю, у меня скорее всего какая-то скидка. Потому что указано 142 кроны и всего 118 крон. Значит, по всей видимости, здесь сыграла роль какая-то скидка. Вот. Такой скрипит прямо в руках. Вот я не, не люблю такого ощущения. 230 грамм. Грей Camel цвет, но цвет, кстати, они очень похожи. Если связать какую-то какую тунику из этого и к нему вот эту вот сумочку, то будет как раз, как раз все в ажуре. Я еще подумаю над тем, что из этого связать. Вот топ я, наверное, бы не рискнула. А вот какую-то летнюю туничку вполне себе, и если вот так вот смотреть на вскидку, вот как бы визуально, по ощущениям, я бы сказала, что здесь где-то 200-220 метров в 100 граммах. Потому что предположим, предполагаю, что вот этот люрис, он нелегкий, да. Ну, а здесь не знаю даже, что сказать, и вот она распадается, ну, как, как вариант для вот этой мини-авоськи, которая сейчас в тренде. Это вполне себе может быть. Да, сейчас я попробую посмотреть по цветам. Давайте я прям вам здесь, 122 кроны, видите, ну и доставка бесплатная доставка, давайте я вам покажу по цветам, ой, огромное количество цветов, выберите себе все, что захотите, вот этот зеленый камел у меня, грей, грей, это же зеленый, грей камел у меня, в общем, вот этот цвет, хотя на картинке другой, видите, 118 крон, и я сейчас еще посмотрю вот это эту. Вот, на, на, заказывала я себе скребок гуаша. Э, ну, всего еще там, помимо. Вот, давайте я хочу зайти. Вот здесь у нас, что у нас? 356 крон, видите? Скидки какие-то есть действующие. Тоже фри шиппинг, то, то есть без... Ну, за доставку вы не платите. Ну, цветов не так уж много. Но все такие красивые, я считаю. Такие оптимальные. В общем, популярные цвета. И такие нейтральные. Так. Далее что? Я вообще... Я, я в восторге. Девчонки. Вот раньше это были, были просто сетки, да? Просто сетки. Вот видите, каркас на сумку. Вот. А здесь уже со всеми деталями, вот смотрите, все, все уже, и ручки, и больше ничего не надо. Тут уже на ваше усмотрение. Тут особых, это обязательно будет мастер-класс, девчонки, так что если вы сейчас закажете, вы не прогадайте, потому что тут у меня уже руки чешутся, и это будет скоро, потому что руки чешутся сильно, вот эту сумку, я думаю, вам видно, да, но если вы перейдете по ссылке, вы поймете, донышко, боковушки, заготовочки, вот эти основы, ручечки, то есть это стандартная А4 сумочка, тут уже зависит от того, какую вы пряжу подберете, вот если я, допустим, из этой свяжу какую-то тунику, и это будет супер, это будет комплект вот еще как вариант буклированную пряжу вот я закажу еще один и на зиму я себе сделаю из буклированной пряжи такую вещь вот она вот это как бы вот я и нашла с вами там огромное множество видите это основа на сумку господи я тебя не хотела смотреть там у них большой а просто у них видеорекламная, видите, у них разные основы, но я взяла такую классическую, это классический шопер сделайте, отделайте его как угодно, тут уже, ну, я буду пробовать, конечно, с узором экспериментировать, 51 крона, это 2,50 в долларах, это приблизительно, приблизительно, ну, и 2 доллара доставка, Что, ну, это как бы, 5 долларов, да, скажем так. вот В общем, с доставкой 5 долларов вот это вот каркас стоит. Но я считаю, что это классно, потому что здесь не нужно основываться на плотность вязания, да. У вас есть каркас, который вы просто обвязываете. Это своеобразный такой вот релакс. Вот, я считаю, что это классно. И вообще в этом этот обзор, это просто ну, ну кайф. У меня здесь ручки, тоже какая-то сумка будет, еще я буду думать, давайте не буду снимать, деревянные ручки, круглые, стандартные, что а, а, хочу обратить внимание, всего вот у меня 5, о, тут уже, к счастью, у меня все переведено в доллары, 5.34, это уже более понятно. Два штуки, вот обратите внимание, и я как-то интуитивно почему-то я интуитивно решила, что это одна штука и действительно, это одна штука продавалась, да, вот такая вот дырка для сумки ну, в смысле, для обвязки поэтому внимательно, очень внимательно они, вот эти вот ручки указаны, одна штука вот, поэтому, когда будете заказывать добавляйте в количество еще одну штуку о, смотрите класс, вообще тоже что-то стоит, 3,35 всего вот с доставкой. Лето, лето вообще шикарное, шикарная ручка. Это если одну сумку, вот, кстати, на, на основе бабушкиных квадратов, я, кстати, и сделаю на второй канал, быструю. И там у меня пряжа есть, желтая. В Украине должна прийти посылка, Леночка, мне должна переслать. Пряжа у меня там есть... Желтая я заказала вот эту, вот я одна макроме. но желтая мне еще придет, это я вам сам, сам тип пряжи показываю, чтобы вы понимали, о чем я говорю, и чтобы вы могли в случае чего подготовиться. Но это будет крючком, потому что пряжа такая, что она крючком желтого цвета, и вот эта желтая ручка, и будет классная желтая сумка. Класс, правда же? Девчонки, такая довольная. Я не знаю, казалось бы, мелочи, но все у меня как бы пазл сложился, да, все мне нравится, все в тему, все как бы, ну, превз... вот эта пряжа превзошла мои ожидания, вот этот каркасик я предполагала, но все равно как бы... Пришла, я вот просто увидела эту сумку, какая она классная будет. Поэтому этот каркас 100% использую. Вот этот мастер-класс 100% будет. Скоростной за один день из бабушкиных квадратов. Это будет очень быстро. Вот пряжа макромаярна вот, вот такая вот будет. Это я говорю для тех, кто чтобы, ну, кто хочет вязать со мной, чтобы подготовились. И вот эту мини я тоже, тоже ее свяжу. Вот. Ну, те, которые сейчас мини-сумочки модные. Я вот ее мини авусечку сумочку такую свяжу и буду в нее носить кошелек. И, возможно, свяжу тунику. Возможно, я ее с чем-то скомбинирую. Просто одну нить такую, одну такую, какими-то полосами. Но я еще подумаю. Но на ощупь она такая. Ну, понятное дело, что синтетика. Это чувствуется. Но не такая уж она и скрипучая. Вот это вот, это скрипучая сильно. Вот. вот кстати, вот это тоже скрипучая. Что у нас тут в составе? Вот, наверное, и там такой же состав. Точно так же, как бы, по ощущениям. Полиэстер ну и, и здесь он полиестер я так думаю с металлом ну с этим люриксовой ниткой но он мягкий здесь здесь это мягко это более приятное ну вот такой вот девчонки у меня сегодня обзор на сегодня я с вами прощаюсь выложу все на фотографию финальную с вами была Вика Школа рукоделия. Два мастер-класса по сумкам. Да, да, какие два, три. Раз, два, три. Это процентов будет. Возможно, на другом канале. Но в любом случае, я вам все буду анонсировать. Вот, вот это я еще подумаю. Я просто не, не ношу такие сумки. Не люблю в руке носить. Мне нужно через плечо. Закинуть и идти. Поэтому насчет этих, это кто вяжет такие сумочки. Вот. А возможно и свяжу. В общем, посмотрим по времени, Потому что сейчас учиться надо. Не очень у меня со временем удачный, удачный сезон. Ну, для сумки это нормально. Ну, а на сегодня все, девчонки. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школа рукоделия. Всем пока-пока. Все ссылочки будут под видео в описании.